Добрый день. Согласно методике 421 расчет локальной сметы выполняется в двух уровнях цен. Результаты расчета представляются в соответствующих графах отчетной формы. Вот пример формы для базисно-индексного метода с применением индексов к элементам прямых затрат. В графе 10 результаты в базисных ценах, в графе 12 в текущих ценах. В выходных формах комплекса А0 есть одно ограничение. Результаты расчета концевика и в базисных, и в текущих ценах отображаются последовательно в одной, двенадцатой графе. Сначала идут базисные итоги, затем текущие. После установки версии А0 с номером 2.11 в выходных формах по методике 421 концевик локальной сметы может быть представлен в двух графах 10 и 12, с результатами расчета в базисных и текущих ценах одновременно. Для того, чтобы получить такую возможность, мы предлагаем использовать новый набор типовых концевиков, в правила работы, с которыми в версии 211 введены определенные изменения. Давайте с ними познакомимся. Вот рабочая локальная смета в версии А0 с номером 2.11. Вкладка «Итоги сметы». Здесь никаких изменений нет. Она заполнена результатами расчета строк локальной сметы, базисные итоги и основные итоги. Подключим типовой концевик BIM номер 2. Концевик обрабатывает итоги сметы. Но, однако, обратите внимание, вид концевика на экране отличается от всех предыдущих версий. Теперь результаты расчета концевика представлены в двух столбцах – базисные цены, текущие цены. Состав начислений концевика остался тот же, но при этом в начисления внесены определенные изменения. Например, начисление печать. В версии 2.11 у этого начисления теперь два поля для отображения данных. Значение, которое отображается в столбце «Результат баз» и значение, которое отображается в столбце «Результат текущий». Теперь с помощью начисления печать в одной строке концевика можно вывести два значения одновременно. В других начислениях, сложить, умножить, умножить из таблицы и других, результат только один. Но для этих начислений введено специальное управление, в каком столбце этот результат отобразить. Сейчас я открою в таблице столбец с управляющими параметрами. В качестве примера выберу начисление сложить с помощью которого рассчитаем величину строительно-монтажных работ. Значение строительно-монтажных работ получено в текущем уровне цен. По умолчанию результат отображается в столбце результат базисный. Но мы исправим эту ситуацию. С помощью переключателя укажу, что этот результат получен в текущих ценах. Значение автоматически отобразилось в соответствующем столбце. В начислениях умножить и умножить из таблицы тоже есть управление результатом расчета. Возьму исходное значение базисный итог 5 материальные затраты. Ввожу индекс пересчета в текущие цены. Указываю, что результат получен в текущем уровне цен. У этого начисления есть важная особенность. Добавлю в таблицу новый столбец. Исходное значение. В столбце исходное значение отображается его величина. Если в столбце печатать, поставить флажок, то это значение автоматически будет установлено в столбце результат базовый. Таким образом, в одной строке будет напечатан исходный базисный результат, индекс пересчета в текущие цены и результат расчета. Используя новые приемы управления начислениями концевика, в версии 2.11 составлен новый набор типовых концевиков, в которых результаты расчета отображаются в двух столбцах. Например, Концевик для сметы, рассчитанный базисно-индексным методом с индексами к элементам прямых затрат, выглядит вот так. Соответственно, и в отчетной форме версии 2.11 концевик отображается в двух столбцах. Обратите, пожалуйста, внимание. Типовые концевики, настроенные на отображение результатов расчета в двух столбцах, созданы и будут работать только начиная с версии 2.11. После обновления A0 до версии 2.11 или старше эти концевики надо загрузить в базу A0. Они расположены в разделе "Обновление системных данных" на интернет-странице A0. При обновлении новый набор типовых концевиков заменят аналогичные концевики из версии 2.10. Однако в наименовании мы все же указали номер версии 2.11, с помощью фильтра вы их легко найдете в общем списке концевиков. А если вы зададите группировку по назначению, то все они будут расположены в разделах с названием форма BIM. Очевидно, что типовые концевики предыдущих версий в частности 2.9 или более ранние для оформления отчетных форм по методике 421 уже будут не нужны. Их можно будет из библиотеки просто удалить или скрыть из видимости. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.